Здравствуйте, меня зовут Анна Камлевская, я педагог по вокалу и риторике и автор онлайн-курсов. В этом видео расскажу более подробно о своем новом курсе «Как научиться петь первые шаги». Этот курс подойдет начинающим вокалистам, тем, у кого практически нет вокального опыта, либо вы только начинаете заниматься вокалом, и на данном этапе у вас больше вопросов, чем ответов, и вы устали бесконечно заниматься и пробовать начинать учиться петь по видео урокам из интернета или ютуба если вам знакома эта ситуация, то этот курс вам точно подойдет. В нем я разложу по полочкам все этапы, через которые нужно пройти для того, чтобы научиться петь правильно, не потратить много времени, не наделать грубейших ошибок, чтобы не пришлось потом переучиваться и тратить на это много времени. В этом курсе вы узнаете о том, с чего нужно начать, какой ваш первый шаг, второй, третий, это такой видео пошаговый план для вас также вы попробуете сделать упражнения потестируйте свой голос поймете насколько вам подходит формат именно видео уроков обучение по видео не всем он подходит также мы поговорим о диагностике голоса для чего она нужна почему это так важно именно в самом начале вашего вокального пути Разберем вокальные цели, как правильно их ставить, даже если вы хотите научиться петь для себя и не потерять мотивацию в процессе, нужно поставить правильную вокальную цель, и с этим мы тоже с вами обязательно разберемся в рамках данного курса. У моих платных курсов есть такая опция, как обратная связь от меня по упражнениям, то есть мои студенты присылают мне в закрытом аккаунте в Instagram аудио с примером выполнения, и я даю рекомендации крайне сложно научиться петь без обратной связи. И если вы хотите получить обратную связь по упражнениям из этого курса, пожалуйста, присылайте мне их в моем открытом аккаунте в Instagram, в Директ. Пожалуйста, пишите, что вы студент моего бесплатного курса, пишите название упражнения и дальше голосовое сообщение присылайте. Я с радостью дам вам рекомендации. Я надеюсь, что после прохождения этого курса у вас уже не останется вопрос, о том, как учиться петь, с чего начать, какую методику выбрать, вы будете вооружены и сможете подобрать именно тот способ и метод обучения, который будет вам полезен и приемлем на данном Этапе Я могу вам предложить начать обучение пению по моим платным видеокурсам на платформе юдем это новичок, первая ступень, голос, слух, ритм, когда вы занимаетесь самыми базовыми вещами, далее фундамент вокалиста и успешный вокалист. Но обо всем этом мы поговорим позже, а сейчас приступайте к изучению данного курса.